Здравствуйте, с вами Тамара и сегодня мы поговорим об астрологических событиях июня и что они принесут знаку зодиака близнецы. Июнь это ваш месяц и многие из вас празднуют дни рождения, так что поздравляю вас.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 Также поговорим о солнечном затмении. Мы только что с вами пережили лунное затмение 26 мая. А вот 10 июня нам предстоит солнечное затмение. Ну и, естественно, мы упомянем ретроградность Меркурия. Итак, ваше первое событие. 2 июня Венера. Венера входит в знак Зодиака Рак. Это ваш второй дом гороскопа. Как говорится, деньги к деньгам. Второй дом э, гороскопа отвечает за ваши финансы, а Венера – это планета денег и любви. Так что период обещает быть денежным, хорошие доходы, хорошая зарплата. Либо вы получите какую-то сумму денег, может быть, банк выдаст вам кредит или выплата по страховке, например. Венера это еще и планета ценностей, может быть, вы купите себе что-то ценное, какие-то ювелирные украшения, кто-то потратится, может быть, на антиквариат, картину, ну, какую-нибудь красоту купите себе. Еще это сектор самооценки «Второй дом». И тут, вы знаете, ваша уверенность в себе, самооценка могут повис, повыситься, либо вы просто свою внешность оцените на отлично. Вот так вот. Замечательно. 10, 10 июня произойдет солнечное затмение. И все это будет происходить в вашем знаке, близнецы, ваш первый дом гороскопа. Первый дом гороскопа – это личностный сектор, то есть сектор «я», «я» с большой буквы. И вот во время новолуния прекрасное время для создания нового «я». То есть поменяйте прическу, женщины, сделайте маникюр, купите себе новую одежду, причем что-то, что вы до этого никогда не носили, что-то новое. Вам об этом же говорила, кстати, Венера в секторе денег, что пора тратиться на себя. И вот когда вы внешне будете выглядеть на отлично, вы также будете себя чувствовать и внутри, и внутренне. Могут быть даже, знаете, какие-то личностные изменения. Может быть, вам захочется быть более заметными или заняться чем-то новым, чем-то, чем вы, может быть, даже не смели до этого заниматься. Вам, может быть, даже захочется окружить себя какими-то новыми людьми. 11 июня планета Марс меняет знак. И входит знак Зодиака Лев. А это ваш третий дом гороскопа. Ну что ж, когда Марс в этом секторе, то вы будете, как говорится, говорить правду матку. прям в глаза людям. Может даже возникнуть какой-то энтузиазм. Энтузиазм к учебе. Это сектор учебы. Или даже вот нетерпение. Поскорей бы там мои курсы начались. Поскорей бы там я вот сдал что-то. Вы можете даже злиться на себя, если вы чего-то не понимаете, или на ваших учителей. Что еще? Ну, постарайтесь сдерживать себя за рулем. Марс – планета агрессивная, третий сектор – это поездки, кстати, и Марс может привести к авариям, поэтому будьте внимательны. Это также касается отношений с близкими родственниками и братьями-сестрами. То есть, если вы не будете сдерживаться, тут могут возникнуть какие-то конфликты. 14 июня ретроградный Сатурн в напряженной позиции по отношению к Урану. В этом году таких столкновений Сатурна и Урана будут, вообще будет три. И в июне мы будем наблюдать второе такое столкновение титанов. Сатурн отвечает за все традиционное. Это контроль, порядок, статус. А Уран, наоборот, за все необычное, нетрадиционное. Уран – это свобода, бунт, протест. То есть происходит революция, новая борется со старым. У вас это напряжение будет происходить между 12-м домом гороскопа и девятым э, м домом гороскопа. В 12-м секторе у нас все скрытое. И, может быть, вы скрывали что-то, может быть, то, что вы, например, вы исследуете какой-то религии, верите в какую-то религию. Или у вас есть какая-то зависимость, потому что 12-й дом – это... Э, реабилитационные центры все закрытые помещения еще вы знаете вот при таком транзите планет вы можете решить что больше скрывать нечего и не от кого свобода свобода слова вообще может возникнуть такое сильное желание личной свободы то есть сопротивление будет всему что может вас ограничивать Девятый дом – дом за границей, и вот у тех, кто хочет выехать за границу, могут возникнуть какие-то проблемы, причем проблемы, не зависящие от вас. То есть ваша свобода передвижения тоже может быть как-то ограничена. 20 июня Юпитер, планета удачи, начинает процесс ретроградности в вашем десятом доме гороскопа. А это сектор наших достижений в области работы, карьеры – Статуса и престижа. Это также сектор наших стремлений и амбиций. Ну вот позиция Юпитера в этом секторе просто замечательная. Юпитер, он все расширяет. То есть у кого-то может быть расширение, то есть продвижение по карьерной лестнице, например, новая должность. Или вы можете получить, например, работу вашей мечты. А Кстати, относительно смены статуса, кто-то может выйти замуж, то есть статус ваш изменится, причем очень удачно, Юпитер, планета удачи. И э, еще это наше начальство по десятому дому, и тут у вас могут быть просто очень хорошие отношения с вашим начальником или начальницей. 20 июня Солнце меняет знак, и входит знак зодиака Рак. Это ваш второй дом гороскопа, то есть весь фокус на ваших финансах, на вашем материальном благосостоянии. Солнце как будто указывает вам, что надо сосредоточиться на ваших финансах, выплатить долги, решить любые денежные проблемы, отложить на черный день. Постарайтесь контролировать свои расходы, то есть избегайте ненужных трат. Если вы решите вкладывать деньги во что-то, то подумайте, почему бы не вложить деньги в себя, то есть в свое развитие, в свой какой-то профессиональный рост. Ну и еще это центр, сектор самооценки и Солнце, оно может прибавить вам уверенности в себе. 22 июня Меркурий разворачивается в прямое движение. Меркурий в вашем первом доме гороскопа, ваш управитель. То есть ему ужасно комфортно <laughs> рядом с вами <laughs> в знаке зодиака-близнецы. И опять продолжается тема уверенности в себе. Несколько раз, кстати, эта тема проходит в вашем гороскопе. Вы знаете, даже потому, как вы будете говорить, как вы будете общаться с другими людьми, будет чувствоваться в вас вот эта вот уверенность. А люди уверенные в себе, они очень привлекательные и сексуальные. Вы также можете вести какие-то интеллектуальные беседы с вашими друзьями. Меркурия, планета интеллектуальности. И вообще-то фокус на себе. Как я одеваюсь, как я питаюсь, как я вообще смотрю за собой. 24 июня полнолуние начинается в знаке зодиака Козерог. И у вас будут задействованы восьмой дом гороскопа. Это сектор денег, не принадлежащих нам. То есть деньги наших партнеров, мужа или жены, или даже бизнес-партнеров. Но это еще деньги банков. Кто-то из вас может закончить выплачивать долги банку. Может быть, вы выплатите кредит или ипотеку. Либо если вы подавали на кредит, вы можете его получить. То есть завершится процесс. Для кого-то могут, могут разрешиться вопросы наследства, если вы ждали чего-то. А для тех, кто разводится, так, что, так как восьмой дом, он еще отвечает вот, за распад отношений, то вы можете завершить процесс, дележа имущества или финансов. 25 июня планета Нептун начинает разворачиваться в свое ретроградное движение. У вас это будет происходить в десятом доме гороскопа. Нептун ассоциирует с ложью, обманом иллюзиями, но в то же время это планета музыки, искусства, кинематографа, то есть все то, что связано с воображением. Нептун у вас в этом секторе еще с 2013 года и будет здесь находиться еще пару лет, то есть до 2024. Ну и поддержит всех тех, кто связан с искусством, с музыкой, с кинематографом, а также медиа и рекламой. Ну а для всех остальных – я бы посоветовала не строить иллюзии в отношении ваших достижений. Может, стоит спросить себя, а не обманываете ли вы сами себя? В правильном ли направлении развивается ваша карьера? Чего вы достигли в сфере вашей работы? Еще Нептун ассоциирует с увольнением. Может быть, вы нигде не задерживаетесь долго ни на одной работе. Если вы подали заявление на уход, то во время ретроградности Нептуна вы можете передумать или пожалеть. 27 июня Венера, планета красоты, любви и денег, меняет знак и входит в знак зодиака Лев. Ваш третий дом гороскопа, сектор общения, коммуникации и близких родственников. Во время прохождения Венеры по этому сектору у вас будут очень теплые отношения с вашими братьями или сестрами, или близкими родственниками. Могут быть поездки, много общения с соседями, коллегами, друзьями. Вы знаете, еще любые проблемы, которые могут, с которыми вы можете встретиться, вы можете с легкостью разрешить, так как планета Венера – это планета дипломатии. Кто-то может влюбиться в соседа или коллегу,